Желтых листьев лазится на Давно слушала музыка там, А часто вижу я сон, Мой удивительный сон. Я сижу, я сон, мой удивительный сон, в котором мы сидим. За сильные звуки, в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Как жаль, этот вас хорошо был в нем. Я а часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором. Не уходи, папу, со мной ты мой Я филис, я часто вижу я сон Мой удивительный сон В котором осень нам танцует вальс